Всем привет! Олимпийская чемпионка Пхичхана 2018-го Алина Загитова рассказала о мастер-классе для юных фигуристов, которые провела в Ижевске, а также о том, что хочет стать тренером. «Я в будущем хочу стать тренером, дарить свой опыт маленьким спортсменам. Сложно тренировать, если честно, но я желаю всем тренерам хороших учеников, чтобы их слушались всегда. Взаимопонимание должно быть». Должно быть какое-то ощущение, что ты тренируешься с тренером, который тебя воспитывает, и ты большую часть с ним проводишь временем. И все-таки он как друг, как тренер и как мама даже где-то. Нужно доверять тренеру, не спорить с ним и соглашаться во всем, сказала Алина Загитова. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.